Всем привет! С вами Крышек Дэй. Ари, а что мы сегодня будем делать? Вот таких милашек! Вау! Классно! Я себе тут уже подобрала вот такого вот. Такое ощущение, что это какие-то маленькие пушистики. Да, В... еще один. Это бринки, да? Да. Классно! Я себе! Я, я забиваю вот этого фиолетового на ключи от машины. А я вот этих трех! Ты вот этих трех? Да. Вот. ладно, тебе второе. Ну что, начнем? Да. Давай, поехали. Открываем. Давай тебе вот. помогу. Вот. Вот. Вот. Я вот, у нас. Вот тут это, есть? я вот это вот. Прикольно, смотри, вот, вот это моя. заготовочка. А вот это типа манекены что ли, да? Не, ну это на костюмчике а, Короче, леска есть у нас здесь, нитки вот такие, вот. Э, да, и вот То есть кажется, по цветам. Что... Это из чего будут наши да. няшечки, да? Да, и вот сама Сделана. наша штука. И вот такой крючок, да? Ой, очень Я упала. Там не очень разбираюсь, но я так понял. Ага. Леска для Короче, для каждого вот этого пушистого няшки одна леска. И одна вот эта вот золоточка, да, Ирина? Да, это просто на эту костюм надо надевать. А, ну, Давай, да, да, с первого начнем. Давай! Да? Поехали. Поехали. Пап, надо взять эту леску и разделить пополам. Давай разрежем. Только ровно, пап. Так, где Вы тут можете... конец? Так. Опа, разрезали. Сейчас будем нанизывать на это устройство леску. Берем катушку и наматываем нитку Мы намотали нитку и теперь надеваем ее на катушку И оставляем 5 сантиметров И завязываем узелок Давай И закрываем котиком Наша система готова для шестья Мы тут сделали э, узелок Да, и теперь начинается процесс Только ниточку нельзя опускать Кариночка, начинаем. Да, начинаем. Нажимаем. Надо сразу надевать леску на крючок на... вот этот, да? На другую сторону. Наш пушистик растет Да? Да, получается Наш пушистик практически готов Но нам надо как-то его завершить И потому в да. конце И как в начале делали леску Так и в конце также. же вот так вот будем завершать нашего пух, Настика, да, Ринга? Нашу... Это лисичка, наверное? Да, лисич... лисичка-сестричка, да. точно. Мы сделали вот такую красивенькую длинную кофточку, теперь ее надо аккуратненько снять. Интересно, как же, Какой же результат будет? Вот так, первая, вторая... Третья. Можно сказать, все. Ну, вот так у нас получилось. Я завязала узелок где-то вот так отрезал. Вот. Теперь его надо вывернуть. Теперь одеваем палочку с ушками и с короной. И сейчас мы... Наденем вот эти вот ножки. И вот. И вставляем ножки. И самый главный момент. Мы вставили ножки и сейчас вставляем самое милашное. Голову. Что? Что ты сказал? Подпишешься? Лайк поставишь. Что? Ты подав лайк! Ура, ура, ура. Ура, ура, ура! Итак, мы вставили голову, и вот такой у нас милаш получился. Лесенка мы сделали, а теперь следующего мы будем делать. Вот такого. Розовенького Мы сделали наш пушок И мы сейчас одеваем Ушки Оделушки делюшки теперь одеваем украшения. <музыка> У нас получилось таких э, два пушистика, и даже не делится, что из такого получается такое. Такие прикольные брелки, да? <музыка> да. У нас осталось еще три штуки, Дарин. Да, да. Ну что, будем добивать? Да. Давай. Вы заметили, появился, появился новый малыш. Какой прикольный, он мне напоминает да. из Майнкрафта. Динозаврика. Э, крипера, да? Нет, он динозаврик. Еще осталось два. Пандочка и вот такой тоже пухнasty. Да, продолжим? Да. Итак, мы наконец-то сделали наших пухнашек. няшек-пухнашек, да, да, это совсем не одну минутку. Да, да. это много часов. Это было очень да. тяжело, ребята. Даже два дня. Ну мы справились, Левочек. да? Да. И у нас получились такие очаровашечки. Смотрите. Да. Но ну, мы даже сделали вот этот один падает, да? Виталь <с> наел <с> чего-то, <с> да? Этот, мы здесь. сделали из них два брелка Один я себе беру У меня этот, этот брелок Мне будет в машине ездить Да. А Мне тебе на рюкзак в школу С вами был Крашик Дей. Подписывайтесь на наш канал И ставьте лайк Всем пока-пока